Я провел поток жизни в Казахстане. Замечательный поток, с замечательными результатами, супер, какая сложилась команда. И вот э, Максим, с которым у нас сейчас будет эфир, он прошел этот поток, и у него тоже серьезные изменения в жизни. И я хотел бы с ним поговорить о том, что же произошло почти вот за год. В, той команде, которая участвовала в потоке жизни под Алматой, в горах, там прекрасное место было. Я хочу провести уже в другом месте в Казахстане, в Туркестане, это есть такая область, такой район, такой город, Туркестан, где будет поток жизни уже с новой тематикой, в новом формате, но тоже, в общем-то, с казахскими участниками. И это для меня публика очень интересная, очень уважительно отношусь. Я к Казахстану люблю его. По-моему, ко мне также относятся. Вот сегодня была консультация. Женщина говорит вас так любят, так знают в Казахстане. Хорошая весточка перед эфиром. Так. Какой большой эффект от всех моих мероприятий в Казахстане. И, и это я объясняю именно вот этой душевностью, душевностью, сердечностью, глубиной восприятия, доверием. В результате, как говорится, да поверье вам воздастся. поверие вам воздается очень сильно. Огромные изменения происходят в судьбах людей. А было больше 60 человек. Вообще было очень интересно Почти все не спали, <смех> спали по 3-4 часа. Настолько было интересно такое глубокое общение э, во время тренинга и, по, и в промежутках между занятиями. И ночью, вечерами обязательно какая-то концертная программа. То есть я предвкушаю уже, что будет в октябре, потому что приедут на повторно некоторые из участников, потому что... Они хотят еще дальше продвинуться в, своих, в своем разви развитии. Увидели эффект от этого участия и будут готовы дальше пройти. Много всего. Максим, несколько слов о себе, и, а потом я прошу тебя сразу начать рассказывать о том, что же произошло за этот почти год, ну за 11 месяцев, за 10 месяцев после прохождения потока жизни. Потому что поток жизни вообще для долгоиграющая такая пластинка, он играет в долгую, в нем изменения могут происходить и через год, и через два от этого тренинга. Так вот, что произошло за 10 месяцев? Можешь рассказать, потому что ты в гуще событий. Кстати, друзья, еще одну секунду, Максим. Вот участники потока создали чат и стали не просто общаться, они стали встречаться вживую, причем в разных уголках Казахстана. То есть это вообще очень активная группа. И я говорю, предвкушаю встречу с вами. Итак, Максим, слово тебе. Благодарю. Ну, как вы уже меня представили, да, меня зовут Максим Беспаев, я из Алматы, из Казахстана. В прошлом году в октябре я проходил э, ретрит поток жизни у Анатолия Александровича, десятидневный. Вот, но ну, я туда, знаете, ехал э, по рекомендации, можно сказать, по наставлению, да, о том, что после этого ретрита моя жизнь сильно изменится в лучшую сторону. Вот, но на самом деле я, конечно, не мог представить, насколько все кардинально изменится. Вот, но мы сейчас, наверное, еще поговорим о том, а, что было до. Вот, а что касается, что было после, ну, знаете, это такие постоянные, устойчивые, а, очень с одной стороны плавные, но с другой стороны очень сильные изменения практически по всем сферам жизни, начиная от личной жизни, да, а потом заканчивая бизнесом, да, делами. Вот, я сейчас не случайно в этом красивом месте, да, нахожусь, у меня такой фон за, а, за спиной. Потом, если будет минутка, я вам покажу, почему я именно здесь нахожусь. То есть это на самом деле тоже результат того, что а, мы с, с нашими соотечественниками, уже теперь с друзьями, близкими посетили этот поток. Вот, ну что касается, знаете, моих дел именно в плане реализации такой деловой, да, творческой то Я могу сказать, что вот этого ресурса, которого а, я нахватался, да, может, если так сказать, получил на поток. Но мне хватило, чтобы выйти вообще на какой-то такой совершенно кардинально новый уровень а, деятельности, да. То есть было у меня, можно сказать, такой небольшой затык, да. Я даже им делился во время потока, что вот как-то вроде я и работаю, все, но как-то я вот не свои. Идеи, не свои желания, да, в своей работе исполняю. Вот, я занимался тогда строительством, и сейчас я занимаюсь, занимаюсь да, строительством. Был у меня такой, знаете, прямо порыв, чтобы творить, да, там, создавать что-то интересное, новое, какие-то проекты интересные делать. Но ресурса на этого, честно, не было ни морального, ни какого-то энергетического. Вот, а после потока жизни настолько прямо я себя почувствовал уверенно, настолько э, распрямились крылья, что ли, Расправились, да, что я прямо смело пошел в такой новый большой проект, вот который ну на совершенно новую высоту, да, можно сказать. Мою деятельность поднял. То есть мы с одним из участников, кстати, тоже нашего потока Айман Нарумбетовой, может быть, помните ее? Она выступала на домбре играла, да? Вот. Да? Мы да, да, да. с ней запартнерились и создали такой замечательный проект экологический отель у нас в предгори Халматы. Вот где я сейчас, собственно, нахожусь. Ну, в принципе, если позволите, буквально там несколько секунд я вам покажу, да, что здесь творится. Ах, раз уж мы здесь находимся. Да, вот видите, это такое красивое место в горах, да, находится. Такая вот дикая местность. Вот, и здесь уже буквально мы строим ресторан, который мы с вас скоро пригласим. Мне даже можно будет, может быть, когда-то провести какое-то ваше мероприятие на тысячу квадратов, да. Вот, дальше мы такие строим, не знаю, видно или нет, такие горные домики, вот, в которых люди смогут отдыхать, наполняться силами, как-то преисполняться этой красотой. Вот. ну То есть этот проект реально навеян тем, что мы испытали в Акбулаке с вами на потоке. то есть ну, Мы посмотрели, насколько у нас классные есть места, и почему бы их не развивать и потом не приглашать вас Уважаемый Анатолий Александрович, то есть это, ну, на самом деле, я сейчас не преувеличиваю, я сейчас без какой-то там добавки говорю, что это реально проект, который родился только благодаря тому, что мы попали на поток, то, что получили такой ресурсы, прямо захотели творить, расправили крылья. вот, поэтому, ну, я очень вам за это благодарен, Анатолий Александрович. Притом, знаете, это так было как-то плавно, да, без каких-то таких прям усилий, да, там и каких-то там. Напрягов, Друзья, а, знаю, там, на, а на, какой стадии, на какой стадии у Вас, Максим, на какой стадии проект? А, ну, если сейчас все будет нормально, то я думаю, в сентябре мы уже запустимся, то есть вот буквально сколько прошло? 9 месяцев, да? С нашего потока 10, а этом, 10 да. месяц идет. А Вы не хотите, а хотите э, какие-то элементы здравницы запустить в этом проекте? Да, обязательно запустим. Притом, знаете, у нас на этом объекте он достаточно высоко в горах, находится здесь даже, наверное, не видно вот, за моей спиной город, да, и вот самолеты, они летают чуть ниже, чем где мы сидим. И когда мы начали развивать этот проект, у нас стал вопрос, как сюда проводить воду. Мы поняли, что никаким городским водопроводом здесь никогда не пахнет, и мы начали бурить скважину. Ну, надеялись там пробурить что-то, там качать из-под земли. Представляете, у нас пошла Совершенно чистая питьевая вода с самотеком, прямо вот под собственным давлением. То есть те буровики, которые это бурили, они говорят, ну мы вообще за 30 лет первый раз такое видим, это просто чудо, да? В горах появился такой родник, абсолютно пресная, не соленая чистая вода, представляете? молодцы. Ну, ребята, ну тогда мы в октябре встретимся, и я хочу с вами поговорить. А Иман тоже будет на потоке? Я надеюсь, да, она вообще тоже планировала. Да, так что мы тогда поговорим с вами о перспективах развития вашего, этого проекта. Может, действительно, тогда там мы и здравницу откроем. Я же сейчас а, пр провожу здравницу семейных отношений, не слышал? А, здравницу семейных отношений, Ой, я вам... уже буквально через, через 12 дней запускаю здравницу семейных отношений на Алтае. Вот. Но угу. и почему бы в Казахстане тоже не открыть здравницу семейных отношений. Это очень востребованная вещь. У меня уже первая группа спермировалась буквально за две недели. Уже запись идет во вторую группу. Так что этот проект очень интересный. Да, замечательно. Вот смотрите, друзья, действительно поток раскрывает ресурсы. Максим правильно сказал. Выросли крылья. А потому что Открылись ресурсы. Помнишь вот эта схема потока, как идет, идет, как поток набирает силу, как все. И ты выходишь в сегодняшний день с такой мощью, с такой силой, что все остальные препятствия, которые до этого были, они становятся песчинками в твоем пути. Не какими-то там препятствия, а песчинками под твоим вот таким... Да. Все, и вот прозвучало в твоих словах слово плавно все то есть без скачка без напряжения все развивается естественно и плавно вот это вот очень важно чтобы ну а то получается иногда э, начинает новое дело и лес рубят щепки летят то есть много щепот, много э, всяких побочных явлений а здесь все очень плавно гладко замечательно но ну, а mm -hmm. как другие э, как другие наши друзья Участники потока. Как сделай такой небольшой анализ, потому что Знаете, произошло. Знаете, мы, да, мы регулярно на самом деле с ребятами встречаемся. Вот, и вот не дали, как а, в это воскресенье, три дня назад, а, мы даже попали, были приглашены на свадьбу дочери а, Айманы Румбетовой. Она вышла выдала замуж свою дочку. вот мы... Были приглашены, к сожалению, не все смогли попасть, но тем не менее, вот семь человек, которые попали, мы прямо от души там mm -hmm. погуляли, навеселились. Вот, то есть мы стали настолько близкими, что мы ходим друг к другу, даже на свадьбы, на мероприятия. Примерно раз в месяц-полтора мы встречаемся кто в Алмате, кто в других городах Казахстана. Вот. Друг друга поддерживаем. И, ну, знаете, вот у нас даже такой иногда небольшой спор получается. Кто из нас больше всех от потока получил, да? Я говорю, да, я больше получил, да. Они говорят, да, нет, ты просто не знаешь, что у меня творится, да? Вот, Ну, конечно, это шутка, так все, но действительно, Игорь Ким тоже говорит, что он. Ну, не то, что говорит, а прямо видно, насколько он изменился после этого потока, стал, знаете, такой более мягкий, более а, где-то такой прямо. Ну помните, да, какой он жесткий был на потоке, да? да конечно, конечно. Это прям такой Рубил ёжик, ёжик был с иголками, да. Да, сейчас это просто такой обаятельный человек, конечно, с юмором тоже, но тем не менее вот эти вот его какие-то остроты, они стали такие более приемлемые, да, и прямо это, ну, все замечают. А вот. Я слышал, Ещё, вы знаете, да-да, ездили... да. -да, да. Да, да. А, да, я понял про что вы хотите сказать про нашу поездку в Туркестан, да, по святым местам. Да. <святый> Действительно, да, мы совершили такое небольшое паломничество по святым местам а, Туркестанской области. Вот посетили а, мечей, да, пещеру. Вот были в самом городе Туркестане по дороге мы несколько посетили тоже таких знаковых святых мест. Но ну, я думаю, сейчас нет смысла нем долго рассказывать, просто, знаете, это тоже была такая больше духовная поездка, где мы прямо соприкасались с такими истоками нашей а, Родины, Максим, да, нашей культуры. Да, Максим, а, надо, надо рассказать, потому что немного чуть больше, потому что мы же будем проводить поток жизни в октябре, в октябре там, в Туркестане. Mm -hmm. и, мы посвяти, и мы посетим… Некоторые там места. это Не случайно же выбрано это место для следующего потока. Вообще поток всегда проходит в самом нужном месте в данный момент. И вот на, сего, на сей день мне подсказка была, почему я попросил подготовить пространство в Туркестане, что Туркестан очень важное место в Казахстане. Оно важное и исторически. Вот много там святых мест. Таких духовных мест, мест силы, он, у него и большая перспектива. Это, по сути, будет одна из столиц Казахстана, по-моему, так. Все правильно, да. Ну, смотрите, если говорить про Туркестан, да, то, в принципе, посещение Туркестана, да, это считается таким малым хаджем, да. Вот. И а, вот в самом таком центральном мавзолее да, Туркестана только а, Мавзолеи именно Хаджа Ахмета, а, Ясауи, да, там похоронены правители Казахстана, по-моему, 12 ханов, да, там похоронены. Вот, то есть если перекликаться с тем потоком, который прошел у нас в октябре, да, тогда мы выезжали, как вы помните, на Черинский каньон, да, и вы нам говорили о том, что это такое место, а, которое содержит генетическую память нашего Казахстана, да, вот, вы тоже с этим местом работали. Вот, я думаю, если эту тему развить, то мы увидим, насколько это было вообще результативно, и что произошло за такой короткий промежуток с нашим Казахстаном. Вот, ну а если брать Туркестан, то это настолько такое место сильное, да, и глубокое, и настолько там переписана вся вот история нашего региона, да, и Казахстана, и ближайших среднеазиатских стран да то есть у нас же тут был такой котел который в котором варились судьбы народов да еще мисхан тут был и а, Амир тимур вот -то только не было вот и для казахстанских правителей казахских да это была большая честь если их хранили именно вот в туркестане да именно в мавзолеи хаджаз Ахмета а буквально вот возле этого места мы будем проводить следующий поток поток жизни я думаю это Действительно, так не случайно подсказывает нам а, пространство о том, что будет круто это там сделать, потому что ну, я действительно думаю, что этот поток он коснется таких глубин именно а, организации нашей, нашей страны, да, нашего менталитета, наших корней исторических. Вот потому что мы уже реально будем уходить а, где-то там в работу с нашими родовыми да, моментами, то есть как у нас. Не просто складывались отношения между Вудовые в Казахстане, как государственность наша рождалась, да. Вот, и это все реально сплетено у нас в Туркестане. Именно оттуда вся вот эта шла наша а, такая племенная история: государственность, власть. Вот, и Максим, это, ну, действительно, там можно. Максим, вот я прошу, перебиваю но ты запомни мысли которые хотел сказать скажешь ты сказал слово слова что вообще в туркестан паломничество считается малым хаджем по сути можно сказать что да. наш поток жизни это будет тоже можно отнести именно вот под тем результатам глубоким духовным психологическим которые происходят в людях вот все эти изменения они по сути, и есть тоже э, малый хадж, причем в такое глубокое э, место, в глубокое древнее место, в друг, в глубокое святое место, духовное место. Мы с глубоким уважением относимся э, ко всем местам, где мы бываем, а здесь еще такая глубокая народ работа со своим родом, э, с историей Казахстана в потоке жизни происходит, что это по сути реально можно назвать малым хаджем. И кто хочет действительно там что-то получить для своего будущего, для себя, для своего рода, это самое, действительно, самое сильное место получается. Абсолютно, абсолютно с вами согласен. То есть если брать Казахстан и всю Среднюю Азию, ну, наверное, Туркестан это самое такое сильное в плане энергетики, в плане переплетения вот этих духовных и родовых вещей, самое сильное место, я думаю, это прям будет очень мощно то, что там произойдет в октябре. Как настроены, как настроены участники? Кто-то поедет еще на поток жизни? Да, обязательно. То есть многие наши участники, вот с кем мы общаемся, они уже, да, в предвкушении этого события. Вот. А, ну, сейчас я не знаю, сколько уже людей подтвердили, но я вот точно подтверждаю свое участие. Да? Вот, я знаю, что и Игорь хочет, и Айман ехать, Ширин точно, да. Вот, Инна вроде собиралась, но ну, очень многие люди точно поедут. Я точно знаю, что они еще позовут с собой тех людей, которые для них важны и дороги, да. Вот, ну и если позволите, я еще скажу как бы один момент по поводу своих изменений, да. Ну, по идее, я хотел даже два момента сказать, но вот этот, я думаю, будет интересен нашим, зрителям то есть после того как мы закончили наш поток в октябре у меня знаете такое желание было рассказать о том что там случилось ну прям максимальному количеству людей да вот но так что прям собрать кого-то и рассказать воочию это сложно да поэтому я вот открыл компьютер да и прямо начал писать, писать свои мысли свои воспоминания свои впечатления о том что там с нами происходило да ну и так начал между делом делиться в нашем общем чате с нашими потоковцами. Вот, и как-то так это тоже все закрутилось, заинтересовалось. Они говорят, классно, нам интересно, как будто мы назад туда вернулись, да, и нам, ну, как будто мы там заново оказались. И так вот, буквально там сколько, 120 страниц, я набросал такой небольшой книги об этом потоке жизни. Вот, хотя, в Даже принципе, раньше да? я не занимался писательской конкретностью, да. Вот. Но я надеюсь, к этому потоку. Может быть, я все-таки еще две-три главы закончу. Может быть, поделюсь потом с участниками, впечатлениями своими. как это все будет в такой художественной манере. Интересно посмотреть. Супер. Совершенно неожиданный поворот. Действительно, в твоем, в твоей жизни, в твоем творчестве. Это по сути. Три, mm третий -hmm. поворот в твоей жизни. Первый это в бизнесе, совершенно другой уровень. Второе, вот а, а, ты открыл а, в личной жизни. И третий — это вот а, и в творчестве, в таком творчестве. Ну что, <мыл> да -да -да -да -да -да. это действительно. <смыл> ты, наверное, победитель в группе потоковцев по количеству изменений. <смыл> вот мы, да, вот мы мы об этом спорим, да, но. <смыл> Я думаю, что где-то я, да, в топе. Максим, а вот как ты пережил все вот эти такие изменения? Нетрудно было? То есть изменения происходили глубоко, ведь глубоко затронули тебя, твою всю жизнь, и насколько вот, вот поток позволяет всему этому проходить легче? Вот как ты Можешь сравнить, в жизни твоей были перемены же, много перемен. И как вот в этом случае ты пережил все Ведь за 10 месяцев столько изменений, это же, ну, это, эта динамика очень мощная. Как ты выдержал эту динамику? Вот о чем речь. а Ну, знаете, я думаю, тут даже дело, ну, как бы не стоял так вопрос, насколько я выдержал, да, потому что, ну, поменялось какое-то мироощущение, да, поменялось где-то мышление, где-то восприятие, да. Вот мы ну, не случайно же с вами начали с вопроса о честности, да, о лжи. Вот посмотрели на какие-то вопросы прямо, да. Я вот пришел с запросом о своей какой-то зрелости, да, такой мужской. Mm. Ну, помните, я рассказывал, что я никак не мог своему отцу рассказать о том, что а, развелись мы с супругой, да, мы. Mm. Вот а вы так мне просто сказали. Ну, зрелый человек он может просто с отцом поговорить там отец ну Вот так, вот так, да. Действительно, так потом и получилось, да? Как-то это все нормально распринялось и не пришлось. Сколько да, времени? Ты, сколько времени ты молчал и не говорил отцу о, о том, что развелся? Больше года. Больше года родители не знали, что ты развелся, потому что я понимаю, в Казахстане относится к этому вопросу довольно сложно. Вот. Боялся, да, повзрослел. <смех> ну ну как-то, ну как да, не хотелось мне там где-то там как-то, может быть, расстраивать где-то там еще что-то какие-то моменты, да? Вот, я но действительно боялся. потом я посмотрел, что, ну, где-то, ну, да, конечно, страх однозначно был, да, сказать прямо. Вот, и поэтому, ну знаете, как бы, вот даже на этом примере я могу сказать, что не пришлось где-то где там справляться или где-то там напрягаться, потому что, ну действительно, все шло достаточно так плавно и закономерно, и без каких-то таких острых углов, да? Потому что а, мышление поменялось, ресурс появился, понятно, что какая-то инерция еще сохранялась, да, там, тех событий, которые на, ну, на момент потока как бы присутствовали в моей жизни, да? но тем не менее когда смотришь на это все как-то со стороны там о том и смотришь и думаешь о том что в принципе счастливая жизнь возможно да она даже не то что возможно а как бы она объективно должна быть счастливой да и не нужно там соглашаться или как-то мириться с тем что как-то оно по-другому да то есть это реально причина в своей жизни ты тем более творец да особенно мужчина, мы знаем что ответственность за создание счастья да, в этой жизни вот, и когда ты с этой точки зрения смотришь на какие-то события, ну, где-то ты спокойно реагируешь, где-то ты даешь там выпустить пар, да, вот, где-то ты проявляешь терпение, да, потому что, ну, ты знаешь, что в итоге будет всегда такое решение, которое позволит именно создать такое счастье, да, в каждом моменте жизни, где-то в личных отношениях, где-то там в семье, где-то на работе, да, то есть не нужно там через какую-то агрессию через какие-то какие усилия через колено там добиваться чего-то такого, непонятного, да, нужно просто из состояния такого а, высокого состояния, если так можно выразиться, ощущение счастья внутри, да, просто транслировать это и как-то стараться, а, ну, заставлять дела идти в таком хорошем позитивном счастливом русле, да. И на самом деле а, любые люди, которые вот не встречались, да, за это время на моем пути, ну, как-то внимание как-то ощущают этот настрой, да, что ли? или посыл, да, такой позитивный, что я ни с кем не собираюсь там воевать или спорить, или ругаться, да, то есть я реально хочу, чтобы а, в моем окружении люди чувствовали себя комфортно, да, без какого-то там подвоха, да, без надрыва, вот. И это как-то так транслируется реально у нас и на работе, и на стройке, да, то же самое. Все как-то так очень дружелюбно настроены, даже иногда люди приходят, говорят, стройка — это там через какую-то мать, да, через мат, там, через что то там такое. Я говорю, нет, мы так не работаем, да, у нас наоборот все как-то идет Через общение, да, через какое-то такое согласие, через внимание друг другу, да, потому что, ну, не бывает самых умных, да, или там самых глупых, вот. И поэтому вот этот весь период реально, я как-то так прохожу в менее, гораздо менее агрессивном и таком более спокойном, созидающем, что ли, в таком состоянии. И вот, ну вот, сколько 10 месяцев прошло, мне реально вот этого заряда, потока до этого момента хватает? Бывают, конечно, какие-то моменты где-то там понервничаешь, где-то там что-то там рефиксируешь, да? Но тем не менее, как бы, есть к чему вернуться и от чего отталкиваться. Это, ты знаешь, это не заряд, это не батарейка, поток — это не батарейка, а это уже ты совершенно другой по качеству, по энергетике, по внутренним каким-то установкам. И ты уже действуешь по-другому. Это уже не закончится, Максим. Это уже не как у батарейки. Заряд не закончится. Это уже на всю жизнь. Это можно только улучшать и улучшать и улучшать. Я вообще благодарен вашей группе, которая была там. Это... Фантастически. <смех> я все время вспоминаю до меня доходят отголоски как вы встречались там что-то иногда сообщают мне здесь же была наталья харченко она в нас в команде она была организатором mm -hmm. поэтому не, через нее мне многое так доходило я благодарен друзья вам за тот процесс который мы с вами сотворили мы очень многое заложили и в будущее казахстана а в, этом, в, этом потоке, в этом потоке у нас будет еще, еще очень э, серьезное изменение, э, не только по содержанию. Содержание будет, э, конечно, тоже новым, продолжение. Поэтому те, кто приедут повторно, они уже попадут в другой поток, э, еще более сильный. Э, изменение еще в том, что я буду проводить поток вместе с Ширин э, с доктором Ширин, который активно и давно уже занимается, успешно занимается э, помощью женщинам в рождении детей и воспитании детей. Э, вот. И таким образом мы расширим диапазон общения. Э, вот, э, я думаю, что это качественно повлияет на наш поток, потому что уже не один мужчина ведет а мужчина или женщина. Это всегда более мощно. Вот мы Часто с Дианой вели, но сейчас вот у нас школа, Диана не может поехать, но ну, Ашерин у нас очень большой контакт, глубокий контакт. Кстати, мы с ней пишем книгу, тоже опять кни... <книгу>, книгу пишем о рождении детей, и эта книга получается очень интересная. Мы уже написали больше половины с ней. И вот <книгу> сейчас я хотел бы, Максим... <книгу> Тебя спросить еще вот о чем. А как, как сейчас, вот, вот что можно сказать тем, кто хочет поехать на поток? Вот как ты уже, ты сейчас уже понимаешь это все. Как ты готовился к тому потоку? И начались ли изменения еще до потока? Потому что, на мой взгляд, по моим наблюдениям, Человек, если принимает решение ехать на поток, у него уже начинают какие-то изменения происходить. И еще до потока. Вот это ты отмечал у себя или с друзьями на эту тему общались? А, да, вы знаете, мы это обсуждали. И вот по себе я что могу сказать? А, до потока буквально я вот узнал об этом ретрите, наверное, за неделю. Да? Вот и я с вашим творчеством не был знаком. Вот, то есть я как-то а, по рекомендации Совершенно одного не человека. Человек. Мы да, то есть как бы услышал, вы просто мне сказали, вы знаете, вот Максим, вы не полностью свой потенциал раскрываете, вот вам нужно съездить на мероприятие такого человека, который вот открывает сознание, да, как-то так и вот ваша жизнь реально изменится. Вот и после этого я нашел ваши книги, да, прочитал я материнскую любовь. Ну, буквально вот у меня неделя, да, была на то, чтобы как-то в это втянуться. Вот. И честно, тогда у меня такое было состояние, суетное, да, такое прям вот Я как-то весь в проблемах был в каких-то вот заботах, да, в каких-то вот таких. Вот. И когда я начал уже читать вашу книгу, я постепенно начал, да, какие-то подмечать вещи, которые до этого в моей жизни да, происходили, как-то на меня влияли негативно какие-то увидел я такие узловые моменты, которые вот прямо меня тянули вниз, да, вот и даже как-то у меня сомнений не было ехать мне на поток или нет, да, то есть это я понимал, что для меня это такое окошко, да, возможность, через которое я могу вылезти из вот этого всего, что тогда происходило, да, такого тяжелого, грубо говоря, вот. Но я могу сказать тем, кто сейчас собирается, вообще даже не думайте, ребят. Вот вообще, честно, не упускайте эту возможность, да, потому что, ну, вот, отложите свои дела, там, найдите деньги, если вам нужно это искать, да, если просто у вас они есть, там, заплатите, не думайте, да, потому что, ну, это, ну, вы получите намного больше, чем вы вложите своего времени, там, ресурсов, да, то есть, ну, вы слышите, что я рассказываю, да, слышите, как мы с Анатолием Александровичем обсуждаем какие-то глобальные изменения, да, вот, про Ширин тоже говорит, Анатолий Александрович, Ширин, если ты нас смотришь, привет, кстати, вот, я не случайно одел сегодня ту красивую рубашку, подарок от доктора Ширин, вот, то есть, ну, ребят, серьезно, вот, без всяких там вещей, да, то есть у меня нет задачи вам что-то продать или как-то но честно, вот чисто порыв мой душевный, да, откровенно. Я вот искренне хочу, чтобы каждый, кто нас смотрит, каждый, кто потом еще посмотрит, он получил хотя бы часть тех осознаний, изменений, положительных вещей, которые я лично и мои друзья получили на этом потоке. Это реально это бесценные вещи. Вот. Просто поверьте, да, проверьте, я думаю, вы не пожалеете ни сколько, ни минуты. Я благодарю тебя. Благодарю, Максима, за такую твою глубину открытость за сердце твое за честность ты на потоке был таким я говорю мужская звездочка ты помог очень многим пройти по поток легче благодарю ширин благодарю всех участников за этот замечательный процесс который был и уже благодарю тех кто приедет я заранее друзья я вас люблю настраивайтесь на волну потока и у вас уже начнут происходить изменения еще до потока уже поток начнет работать с теми кто включается в этот процесс и причем вот даже мы еще предложили скидку на этот поток до сентября месяца то есть август месяц пока будет скидка еще действовать так что на этой волне вам еще и видите финансовый скидка даже Включайтесь в процесс, потому что я считаю, и хочу, и я уверен, и знаю, что те изменения, которые произойдут в людях, а люди будут со всего Казахстана, как и в прошлый раз, издалека приезжали, ну, со всего Казахстана практически, где-то 60 с лишним человек со всего Казахстана. И вот сейчас приедут, это они все помогут своей стране, помогут Казахстану стать другим. Так что... Кто желает действительно и сотворить что-то доброе для своей страны, не только для себя, своего рода, своих детей, своего будущего, но и для страны, кто масштабно подходит, тот еще больше получит сам. Потому что совершая какие-то действия масштабные, ты получаешь и масштабные подарки. А мы о масштабе там много говорим. Помнишь, да? Да, сначала мы как-то, знаете, скептически относились к вашим словам, да, когда вы говорили, что уровень лжи в Казахстане зашкаливает, и, возможно, какие-то у нас события, да, там произойдут, типа Майданных, да, и мы думаем, да. Анатолий Александрович, вы просто не понимаете, Казахстан, да, здесь настолько все спокойно, здесь ничего не может быть. И потом, когда мы в январе это все пережили, мы такие прямо призадумались и говорили. Анатолий Александрович нам уже говорил об этом вот прямо слово-слово. Я думаю, даже то, что мы как-то это так легко прошли, я думаю, тоже в этом вклад потока нашего есть. Но меня, конечно, не все поймут, но те, которые поймут, они знают, о чем я говорю. Да. Я еще добавлю, Максим, я проводил, я сейчас могу сказать, что тот поток жизни я проводил в преддверии этих событий. Я знал, что это будет, и я специально проводил поток жизни с тем, чтобы эти события прошли как можно более мягко, чтобы не совершилось, не произошло то, что потом началось в Украине. Поэтому вот для этого и проходил поток. То есть его вклад, вклад всех тех участников, которые были на потоке, обязательно есть в положительном процессе в Казахстане. И сейчас мы будем проводить поток в таком месте, в святом месте, в мощном месте силы, тоже уже для другого. То было спасти от критической ситуации Казахстан, а здесь будет формироваться будущее Казахстана, то будущее, в котором уже жить нам и нашим детям, и нашим, нашим потомкам. То есть мы будем формировать с вами новое будущее Казахстана. Да, просто, если честно, для меня вот сейчас насколько вот невысокопарно, а буквально звучит то, что вы говорите, это вот, ну, действительно... Наверное, поймут только те, кто вот смотрел, наверное, ваши интервью с Игорем Кимом, где вы это говорили, да, осенью. А потом те, кто пережил эти события в Казахстане, они поймут, насколько это все перекликается и насколько это все буквально так и есть. Поэтому мы, конечно, вам, Анатолий Александрович, за это все очень благодарны. Мы это часто обсуждаем и отмечаем, насколько вы вовремя все это нам донесли и с этим поработали. Максим, я благодарю тебя и через тебя весь Казахстан за открытое сердце, за любовь, за уважение ко мне, за то, что вы так принимаете меня, мое учение, мои слова. И это, эта синергия дает большой результат. Благодарю вас, друзья. Максим, тебе есть что сказать еще? Ну, я только хочу сказать, что я... Очень благодарен вам за то, что сегодня у меня появилась такая возможность с вами в прямом эфире пообщаться. Это, конечно, реально большая честь для меня и прямо подтверждение, не знаю, каких-то моих таких хороших мыслей, да, позитивных таких настроений. Вот, я очень жду с вами встречи, вот, я очень жду, друзья, вас снова всех увидеть на потоке, пережить еще раз это наше действие. Поэтому приезжайте прямо, я в прискушении, всех буду рад видеть. А вам, Анатолий Александрович, низкие поклоны, признательность моя личная и всех наших потоковцев. Благодарю, Максим. Благодарю, благодарю, благодарю. Обнимаю, дружище, до встречи. До встречи, спасибо.